Вы видели, как Серега спешил а -а -а -а, бегом? Знаете, почему? Ого! Давайте как взрослые мужчины. не ножницы, бумага. Приветствую вас, друзья! Вы на Туб канале, все для клёва. Сегодня очередное видео с нашего дедушки Днестра. У нас сегодня баттл с настоящим спортсменом Федерации спорта Украины, да? Одессы. Одессы, вот. По фидерной ловли. Баттл э, в рамках. Большого Кубка Фишдрим в Одесской области То есть когда соревнуются два участника И неважно ты любитель или спортсмен Тебе всегда подскажут, помогут, правильно? Конечно Такие именитые спортсмены, как Сережа же, расскажи о себе Давно ли ты в спорте и какие у тебя результаты? Я два года в спорте В прошлом году вступил в Одесскую Федерацию Ну, в прошлом году не было рейтинговых соревнований В этом году, надеюсь, будут они в прошлом году участвовал тоже в кубке Fish Dream дошел до 1-4 финала ну, в этом году посмотрим друзья можете уже сразу писать в комментариях кто победит опыт или молодость быстрота реакции или там любование природой в общем уже можете написать комментарий но мы начинаем, да? Начнем Конечно. с того, что я Сергей уже выиграл половину бата, потому что, кидая монетку, он выбрал место, которое ниже по течению. Но уже у него плюсик в закормах уже есть. У меня пока минус, но ничего. Ну, и мы переходим к прикормке, которую мы сегодня будем замешивать. Единственное условие, прикормка должна быть фиш -димовская. Ну, будем выполнять. Так, ну видно сразу, что Серега уже заряжен на платву. У него две прикормки платвины, две каких-то э, итальянской серии. И черный-блэк, тоже, в принципе, плотвины. У меня, в принципе, тоже такая супер-блэк, лещ-горох. И взял себе еще такую лещ-бетаин. Э, тоже, в принципе, планирую плавить, плавить, ловить э, белую рыбу, карася, возможно. Потому как э, гороховая составляющая, это самая любимая составляющая всех рыб, которые есть у нас на Днестре. Поэтому вот на это я ставлю больше всего ставку в прикормке. И будем добавлять ликвида немного, чтобы привлечь рыбку как можно с дальшего дальше расстояния. А там посмотрим, как получится. Все. Огонь. Друзья, в принципе, дно ровное, плоское и с присутствием какой-то шероховатости. Это хорошо, потому что на таких участках как раз кормится рыба и не сильно быстро сносит нашу прикорму Это хорошо. Что ты там, снимаешь секретную насадку? <свес> Никому не говорю. Друзья, ветер стихает, хотя бывает... Ну, так может и упасть? У -у -у -у. И ветер, а? Хотя сказать, что ветер встихает, да? Друзья, остаются считанные минуты до начала нашего батла. И у меня, в принципе, все готово. Это любительский вариант, как вы поняли, да? Ну и посмотри, посмотрите, как у спортсменов. Все рядом, все возле руки, все там, каждый сантиметр прописан. Но ну, у нас так, по-колхозному, по-селянски, по-любительски, короче. Так как ловят практически все э, 99% наших рыбаков. Ну, за рыбалку. Друзья, как-то один раз поехал на рыбалку и сварил горох все у меня была, вся прикормка, но ну, ничего не клевало смотрю рядышком возьму места где я ловлю, просыпанный горох вот такой я думаю, дай я попробую, возьму одну горошину поцеплю, поцепил карп второй поцепил карп в общем, такая история у меня есть и потом я видел, что тут просыпанный горох думаю, возьму себе немножко думаю, а вдруг это будет как раз именно то, на что поймается рыба. Когда я искал точку лова, то грузила булава, которая была у меня 40 грамм, немного сносила. Сейчас поставил кормушку и ее вообще не сносит. То есть я рассчитывал ловить вот так в управлении того дерева, а придется ловить даже чуть ближе сюда. То есть, ну, в принципе, нормально, мне это нравится. Друзья мои, ну, у нас сейчас 10 минут начинается закорм, место ловли. Сережка не спешит, потому что он ниже по течению, по сути, я ему прикармливаю. Вот. Ну, на то он и спортсмен, чтобы не спешить. Я думаю, что я немного буду кидать. Комучит 5-6. Поэтому в принципе мне этих 10 минут и не надо. Сейчас рыба вся секрой. Она, чтобы ее не перекормить, хотя, в принципе, я не знаю, на реке можно перекормить рыбу или нет. Напишите в комментариях, можно ли в реке перекормить рыбу. Что мне нравится, эта кормушка, ну, очень быстро заполняется и хорошо держит дно. Это класс. Кидаем в одну самую точку, я сделал две дистанции, одна поближе метров, наверное, даже не 10, где-то 9 метров, и вторая около 17 метров туда, дальше. Сколько сейчас вода холодная, то буду добавлять живой компонент, но буду его добавлять резанный. Взял в данный момент мотыля, перебил его ножницами, чтобы рыба чувствовала запах, но нечем было ей питаться. То есть активировать ее желание э -э -э, на пищу. Ну, вот, дистанция 13 метров. И вторая дистанция 25 метров. Буду кормить обе точки. А там буду смотреть и проверять каждую из них и уже оставаться на той, которая будет более активной. Одну точку мы закормили, поэтому можно на эту фидер поставить уже поводок, подготовить ее к сессии рыбалки и начну закармливать вторую точку, 25 метров. Кто первый поймает рыбу, кто-то выиграл батл а? Первая красавица. Главное не спешить. Вот это вот я... Вспоминая прошлые свои батлы. Ой, срыг. И закончился ветер. Супер вообще видишь, что вот, вот спешишь куда-то, нервная какая-то дрожь, что-то какая-то, ребята, нужно получать удовольствие. Учились. Нужно было учились, что цепляться будет. Только что был такой момент интересный. Короче, вылавливаю я э, тарань, ну такой мелкий, и на автомате, чтобы вы понимали, выбрасываю свою в реку. Представляете, уже на подкорке внутри, что надо бы отпускать, если того, чтобы кинуть ее в садок, взял, выкинул в реку. Я себе представляю, если как раз этих там 40-50 грамм не хватит для того, чтобы победить. Друзья, вас наверняка интересует, что это за помоса, да, и сколько стоит здесь рыбалка. Так вот, скажу я вам, я уже снимал здесь э, несколько раз уже видео, в которых орудовал такой Марьянов, который снимал здесь деньги за помост. Так вот, э, так вот эти помосты соорудили ребята с одного общества рыбаков, и сделали это для всех любителей рыболовки, бесплатно, то есть, если свободен... По мост пожалуйста заходите и ловите то есть проблем нет никаких если это сделано для, для людей это нормально а когда с тебя начинают делать деньги за любительскую рыбалку то непонятно на каких основаниях это делается друзья мои первый карасик вот это да это уже не тара в садок можно так и выкинуть что остался час Стрёмно, конечно конечно спортсмен ловит одну за одной одну за одной у меня конечно процент реализации маловат то есть количество э, забросов не равно количеству рыбы вытащенной у него конечно вариант получше но будем надеяться на чудо козыри остались какие-то козыри да еще есть один друг и козырь мы сейчас попробуем его реализовать у него мы он даже еще не вытаскивал. Все время ходит нормальным. И все получается. У меня пока... И в конце сейчас что-то слабо стал клевать. Мелочь такая была. Ну, короче. Не совсем то, что хотелось. Бигфиша вообще нет. Там несколько карасей и тарань. Подлещики. Все. Очень много сходов и хвостых поклевых. тура было получше. Была каждая почти реализованная поклевка. Ну, не знаю. Сейчас стараюсь подобрать. Крючок, поводок. Насадка. Так. Одна через две. Гунчи! Шансы у меня увеличились. Такого карасину даже и пожарить можно. это.. О, Серега, пока я тут пытался карася, он уже 15 таранник уже вытащил. Карась? Надо было перед началом чай не пить, честно говоря. Желание сейчас только одно. Поймать одного большого карася. Один большой карась. 20 секунд. 10 секунд. Все. Все. Время. Друзья мои, я даже одного карася поймал на улитку. То есть, у меня в кормушку попала улитка, я думаю, возьму, вытащу туда какое-то мясо. Серега уже бедный побежал. Я тоже побежал. Давайте, Саш. Давайте, как взрослый мужчина на камень-ножницы бумаги. Камень-ножницы бумага. Иди. Ну, давай. Там вся рыба Днестра. Ого, как много. Ого! Много! Слушай! Давай! Аккуратно! Ля. Давай! Сюда! Сюда! Что-то... Килограмм! Поставь Что килограмм! Сейчас, сейчас, сейчас. Ого! Да, надо. Поставил? А, Степа уже у меня. Можно на камеру? Да. да. 6130. Да. Слушай, это у тебя.. У меня хоть килограмма 4, если есть, то хорошо. А не, есть, но... У меня сколько? Да. Килограмма 4, не больше. Нормально там у вас. Держи тут знаешь какой момент самое главное вы видели, как Серега спешил? А -а -а, бегом! знаете почему? чтобы рыба не успела стечь чтобы больше воды было и чтобы больше было веса да? ну это такая уловка рыбакодикции, спортсменов, да? нам не важен средний балл <foi> мы медленно возьмем всю рыбку Да, вот. Немного меньше. Все? Давай туда. Теперь Сережа не спешит, вы поняли, да? Да. 4300. Да, ну, как я и говорил. Сережа, я тебя поздравляю, ты красавчик. Спасибо. Но этот карась заставил понервничать. Да, карасик, конечно, знатный. Ладно, блин. Я подумал, шахар. Ну, то есть, я смотрю, что ты постоянно хорошо ловил. То есть, не было провалов, правильно? Да, я начал изначально просто ловить кормом. Просто корм без ничего и на пинку. Пинку чулком. Одна белая, одна оранжевая. Ой, вот, красная. Красная. Мелкая, мелкая, мелкая. Потом я начал подрезать опарыша, то мотыля подрезать, червя. Потом просто стрю у вас начал проклевать карась. Я начал подрезать червя. Вы поняли, да? Смотрят на соперника. Смотрите. И он у вас потом перестал щукивать, да потому вообще? Что он, э -э, живность перетянулась. И да. начались у меня вот раза а два. А у меня три, провал такой, ну что капец, просто. Я просто. потому что все время, ну вы видели, наверное, я все время подрезал то опарыша, то червя, то мотыля. Ну, в общем, как-то так. Друзья, ну, спортсмен и спортсмен, тут такое дело. А, еще раз повторюсь, не знаю, может, уже вам надоел. Главное, получать удовольствие от жизни, от происходящего момента. А, ну, ну больше на 2 килограмма. Ну, ну у нас ну, же... Адреналина дали. Особенно с этим карасем, да? Да. Вот этот красавчик попался. Ну, чтобы вы понимали, диаметр лески поводочной был 0,12. И стрёмно было его тащить, честно говоря. Нет, ну, 12 000, нет. нормально, да. да? Так, ну что, а, а у меня получилось так, что я в конце понял, что Сережа уже однозначно впереди, что у него там много всего, и я сделал ставку на карася, думаю, так, все, надо теперь конкретно бомбить, чуть-чуть больше крючок и три опарыша. три аппараша, это он мне на, на три аппараша взял, ты понял? Да, и вот краси пошли потом дальше чисто на три паржи. Я причем красными. Я их получается выделил на фоне дна угу. и карась начал проклевывать. проклевать лучше брать именно карась. В конце у меня не было ни одной подписки, по сути. Только это Я заметил, карась. что хорошо работало это чередование. Пинка там красная, белая, белая, красная. Только красные две, две белые. Вот так такой вот чередовал каждые пять минут. Ну вот ее заинтересовали. Потому ну, что если стоит больше, чем там, она начинает уже вялать. Ну, как-то так. Понятно. Ну, я, кстати, Самое еще главное, использовал, использовал еще одну секретную насадку. Я как-нибудь на видео расскажу о ней, но на нее хорошо ровилось, мне нравилось. Но, понимаете, трудно переловить спортсмены. Я, в принципе, не старался, по сути, так получал удовольствие. Так что за насадка, расскажи. А -а -а, посмотришь <с> в одном из видео. Хорошо. Если ты заметил, я вначале начал ловить, я практически насадку, я только раз кормушку набил корм и забросил. То Я их насадки вообще не цеплась. То есть насадка хорошо так держалась. Офигенно на крючке, что, блин, мне нравилось, как Но они как-нибудь стоит еще раз. Так, ну что, выпускаем? Друзья, взяли себе немножко на пожарить красиков, все остальное отпустили, и вы старайтесь тоже брать столько рыбы, сколько сможете съесть, во-первых, а во-вторых, не нарушать норму вылова и забирать с собой ну, не больше, чем норма, 3 килограмма, да. Сереже, я желаю стать чемпионом, и чтобы мне уже было, когда <смех> я буду смотреть видео, когда он будет чемпионом, чтобы я говорю, ну, конечно, я же проиграл чемпионом. <смех> Поэтому еще раз поздравляю тебя, всего самого хорошего. Спасибо. Друзья, смотрите наши видео, все для клевого. У нас не только про браконьеров и про По мостовиков, но еще иногда и про рыбалку, выскакивает видео Поэтому всем всего хорошего, счастливенько, пока. Смотримся на рыбалке.